Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Рада Гаст. Тема сегодняшнего выпуска так называемая модель Эспера или модель Скорм для оценки игровых рас и монстров, а также для их дизайна. Потому что дизайн это что? Это штука циклическая, сразу ни у кого ничего не, как следует не получается, поэтому главный компонент в ней это возможность анализировать качество полуготового продукта на данном этапе, чтобы знать, сойдет уже или еще пилить. Так вот, так называемая модель Эспера так называется, потому что это я ее так на, стал называть полчаса назад, когда подумал, что неплохо было бы посвятить этому выпуск. В чем она заключается и кто такой вообще этот вот Эспер, я сейчас вам расскажу. Барт Эспер, это такой ролевой блогер здесь, вот, на Ютубе. У него там 80 тысяч подписчиков и куча видосов, из которых особенно нам сегодня понадобятся его сортировочные видео. Их у него там несколько десятков уже, и все построены по одному и тому же шаблону. Он читает книжки, исключительно по пятой версии Подземелья и Драконов, благо там уж не так уж много книжек вышло, и это все таки возможно сделать. Выуживает оттуда информацию, скажем, обо всей нежити, или обо всех великанах, или обо всех гоблиноидах, и каждый найденный экспонат он оценивает по пяти различным шкалам, насколько оно делает ему красиво, насколько хорошо игромеханически сделано и так далее. Ну и дальше он сортирует все экспонаты по возрастающей сумме этих самых оценок, рассказывает о каждом из них на своем бусурманском языке. Я эти видео очень люблю, хотя чаще, чем хотелось бы, абсолютно с ним не согласен. Но в какой-то момент я даже сделал отдельный сайт, на котором все его оценки собраны в отдельную табличку и адрес я там выведу на экран и в описании вставлю, так что пользуйтесь на здоровье. Оно бесплатно естественно лежит на том же сайте, что полное чудовище, другой мой проект, о котором я уже упоминал в выпуске про поколения ролевых игр. И там просто как бы это просто тупо сведено в табличку, и э, табличка кликабельна, то есть там можно легко сортировать список по нужной колонке <coughs> и пройти сразу к, э, к нужному месту, ну, плюс-минус там секунд 5, именно к тому месту, где нужная вам тема обсуждается, если у вас нет возможности, <coughs> либо если нет желания весь вот этот вот многочасовой курс лекции терпеть. Еще один момент про самого этого Эспера, если будете на его видео, значит, втыкать, то кому как, мне лично его темп кажется слишком медленным, поэтому я лично ставлю двойную скорость сразу. Но это я довольно со многими ютуберами делаю сейчас. Эспер в этом смысле вполне деловой чувак, у него нет таких внезапных отступлений на левые или вообще рекламные темы на, там, на 10 минут. Вот. Как вы уже поняли, наша цель сегодня это выцепить вот эти вот пять шкаул, и научиться самим думать в рамках этой системы оценок. Безусловно, я сразу соглашусь, что все оценки так или иначе, хоть не намного, но субъективны. Особенно в том, что касается вопросов вкуса. Тем не менее, любая система лучше анархии. Это я многократно уже произносил и не стану и не устану провозглашать повторно. В вопросах любого дизайна, в том числе и гейм то есть игродельчества. Действует довольно много всяких правил и законов. От них вполне можно отходить, и делается это довольно часто. Но сознанием того, что вот в данный момент мы нарушаем какое-то правило, или ставим его с ног на голову. Если выдумывать, что выдумывается, то будет получаться большей частью ерунда. Слишком уж много вот этого поля возможных выдумывабельных штук. А если следовать какой-то системе, то можно в худшем случае эту саму систему улучшать, менять, ну или отбрасывать совсем, если вам она уж совсем жить не дает. Так же и тут. Если вам не понравится какая-то из пяти шкал этого скорма, то забудьте о ней, оставив все остальное. А если вам кажется, что надо что-то добавить, то добавляйте смело. Ну, желательно, конечно, если будете что-то добавлять, то сначала мне в комментах напишите, чего вы добавите. Может оно мне тоже сгодится. До того, как мы пойдем уже по скорму, важное отступление. Вот я сейчас сразу начал вам там про гейт-дизайн, про игродельчество заливать. Это не означает ни в коем разе, что все это важно исключительно для людей, занимающихся разработкой собственных игр или игровых дополнений. Отнюдь нет. Ролевое хобби подразумевает вообще... Довольно вольное отношение ко всему, что для него пишется и что в нем используется. Поэтому какие-то навыки игродела, они полезны даже самому простому, самому начинающему игроку. А если вы вводите игры, если вы ведущий, там, мастер, рассказчик или как вы там еще себя величаете, то и подавно целый букет полезных навыков игродела вам нужен вот буквально ежедневно. Хотя бы просто, чтобы знать заранее, что если у вас игроки любят всякими там циферками пожонглировать, в системе покопаться, всякую вот хитрую игромеханику пооптимизировать, а вы взялись вводить, я не знаю, модуль с кучей, скажем, скелетов, то вам надо будет самим что-то докручивать. Потому что орда скелетов – это самое игромеханически скучное, что может случиться с игроками в ДНД почти любой версии. Уж пятерки так совершенно точно. Итак, с кормом я назвал систему координат, как вы уже доказали, догадались, не только потому, что мне надо было как-то ее назвать, но и потому, что так уж у меня сократились названия пяти шкал в модели Эспер. С. Это стиль. Стиль включает в себя то, как персонаж, монстр, раса или что-то там еще выглядит. Насколько узнаваема его внешность, насколько оно запоминающееся, какой тон задает иллюстрация или описание, насколько оно антуражно получается, к какому жанру оно подталкивает игру, подталкивает ли, подчеркивает ли какие-то элементы сеттинга и так далее. Одним из немногих монстров, получившим у Эспера единицу по стилю, стали гифы. Гиф это, это не движущаяся картинка, это такие бегемота-люди изначально из, если мне не изменяет память, Джаммер. Они выглядят как гуманоиды, но с головой бегемот. В общем-то на этом их описание заканчивается, и это действительно просто люди-бегемот. Если вам нравятся бегемоты, я как бы не возражаю, дело хозяйское, но только в этом случае... И только в этом случае вам станет хорошо и красиво просто вот на слое человек бегемот. И вы такие: о, человек бегемот. А так вообще по большому счету взять гуманоида и налепить ему бошку от животного, это самый простецкий, самый Примитивный способ создания монстра. Его надо стараться избегать. А если уж так получилось, то добавьте еще каких-то деталей. Возьмите или больше от базового животного, или разбавьте смесь чем-то подходящим и совместимым. Работайте, старайтесь чего-нибудь такое найти, пока образ не станет живым, запоминающимся, красивым и углубляющим вашу игру в ту сторону, куда бы вы хотели, чтобы она углублялась. Это в том числе Камень огород монстров, которых включают в официальные дополнения по якобы обычному фэнтези, а на самом деле они слишком мультяшны, или слишком анимешные, или слишком смахивают на ужастик. И потому практически все читатели их пролистывают, просто им, им стыдно про это читать, они пролистывают и ищут чего-то другое. Кому же Эспер поставил пятерку по стилю? Ну, много кому на самом деле, но пятерку получили практически все драконы. Тут спору нет. Дракон это дракон. Это огромный размер, внушающий священный трепет. Это запах волшебства, дающего вот такой туше возможность летать. И это ящероподобные морды, которые в тех же подземельях и драконах, кстати, довольно давно уже получили отдельные дизайны. И черного дракона от зеленого можно отличить не только по цвету. Тут и оружие дыхания, и самоцветность, или каменность, и то, что они лежат на сокровищах, и много-много чего еще. Вот это был такой вот спектр стиля от человека с головой не очень характерного, не очень характерного животного до драконов. Следующее, что там у нас, Скорм К – это Квента. Квента это совокупность каких-то историй, рассказов, легенд, мифов, поговорок, традиций, чего угодно, связанных с расой или с монстром. Это все то, что можно про, про него рассказать, если кто-то спросит у вас, кто это вообще такой, а у вас вот нет картинки под руку. Вот, скажем, есть чудовище такое классическое, очень для ДНД. Существующая с очень ранних версий. Сова-медведь. Ну или медвесова, медвесыч, как там его только не называют. Его Гайгакс выдумал, там, глядя на китайскую такую пластиковую фигурку, странную, э, назвал таким незамысловатым образом, и, и все. И на этом он остановился. И сова-медведь это как бы уже, уже не совсем человека бегемот Со стилем у него немножко получше. Но, во всяком случае, не совсем плохо. Это не дракон, конечно, но. Медведь с клювом и какой-то там смесью повадок совы и медведя. Это в общем-то не так уж и плохо. Но помимо этого рассказать о нем практически нечего. Это сова-медведь. Это сова и медведь в одной штуке. Все. Больше ничего про него вы не вспомните. Потому что нигде такого не написано. Сравните с вампиром, скажем, или с оборотнем. Огромное количество легенд, которые вспоминаются почти сразу как только звучит это слово оборотень. Очень удачно эти легенды, которые сразу затопляют вашу голову, они очень удачно дополняют образ, который формируется уже описанием внешности или ее изображений. У всяких сфинксов, у минотавров стоит пятерка у Эспера именно поэтому. Скорм СКО О это отыгрыш. В эту оценку входит потенциальная глубина отыгрыша персонажа этой группы и разнообразие взаимодействий такого персонажа с окружающим миром. Вот тот же скелет вышеупомянутый, да, со стилем у него как бы все нормально. Вот ожившие кости, это такой мощный вообще дельный образ, он подходит и в хоррор, и в, и в фэнтези, и во что угодно. В мультиках скелетов довольно много. Ну, в таких, я имею в виду, мультики. Тра-ля-ля-траля-ля, знаете, карусель. С квентой тоже как бы у скелетов все нормально, ведь кости не оживают просто так. Их кто-то оживил, кто-то ими командует, кто-то за ними стоит. А вот с отыгрышем там ноль. Вот ноль. Ну, ноль как бы никому не ставится, ну единица, значит. Скелет просто атакует того, кого он видит поблизости и кого считает врагом. Это все, что он делает вообще. В том числе поэтому скелет почти нигде не является расой, за которую можно играть. Нет книг, нет фильмов, где главный герой был бы просто рядовым скелетом, не личем, не кощеем каким-нибудь. Кощей может быть скелетоподобным, но это подобие только внешнее и поверхностное. И, к сожалению, слишком много монстров, особенно в пятерочных книгах, остаются тоже на том же уровне отыгрыша. Вот вроде как красиво все описано, и механика на месте и все. Но дальше стоит фраза о том, что оно атакует того, кого хочет сожрать. Так себе мотивация, так себе сюжетец. Из монстров с провалом в отыгрыше и довольно неплохих оценках по другим осям можно назвать Бодака. Бодок это довольно стильный такой оживший оркусопоклонник, который вытягивает жизненную силу из всего вокруг. Но у него нет никакой дополнительной мотивации. Его не сделаешь ни главным героем, ни в общем-то без особой какой-то обработки напильником, главным гадом. Он хочет тебя найти и сожрать. Причем как бы не найти, а если он увидит, то он пойдет и, и начнет жрать. Сравните с, я не знаю, с суккубом. У Сукуба стоит пятерка такая с плюсом, с жирным. Можно вообще вот, не сходя с места, выдумать сотни сюжетов, сюжетов, в которых Сукуба будет отведена основная роль. И сюжеты будут очень мало похожи один на другой. В Википедии англоязычной есть отдельная статья со списком Сукубов персонажей в книгах и фильмах. И многие пункты из этого списка это главные персонажи. Вот вам спектр, как бы, скелет. Ну или бодок и суккуб. Скорм, мы дошли до R. R это разнообразие, то есть это диапазон возможных ролей. Это широта выбора, это гибкость расы или монстра в различных амплуа. Опять-таки, скелет это всегда скелет, зомби это всегда зомби. Из более мощных по остальным аспектам возьмем, скажем, мумию. Тут тебе и проклятие, и египетский антураж, пирамиды вот эти вот всякие. Но разнообразие у нее на уровне плинтуса. Это всегда монстр, который сидит в подземелье, ждет, когда его найдут, на него партия натыкается сравнительно внезапно, иначе как бы, некоторые вещи не очень срабатывают, и от которого кто-то из них там подхватывает проклятие, и э, дальше там как бы первым делом после возвращения пытается от него избавиться. Глубина отыгрыша и возможности там довольно хорошие, потому что, опять-таки, мумия не всегда была мумией, почему был произведен ритуал, на ком и так далее. Это хорошие, сюжетообразующие вопросы. Но разнообразие, ответы на них не дают. У кого же разнообразие на, на отлично? в основном у тех, кто так или иначе во многих сеттингах используется как игровая раса или как минимум как раса противников со своей культурой, со своей спецификой. Вот, скажем, человека ящеры. Очень большое разнообразие, что угодно. В общем-то, все, чем может быть человек, может быть и человека ящер. Кабольды, джинази, кенку, кованые из Эберун. Пожалуйста, кованые может быть чем угодно, но все, любой выбор, который делает э, кованный, он как-то может быть связан с тем, что это именно кованный, а не Человек. То есть, это не просто разнообразие, что все равно Человек или вот это вот, что вы выбрали. А что-то вот оно вносит. Скоро М, мы, мы дошли до М, и М это Механика. Как бы весело ни было рассказывать легенды о Расе или Чудовище, как бы красиво они не выглядели, как бы многолико не использовались, в основе игры довольно часто лежит какая-то игромеханическая система. И в дополнение к этому было бы здорово, если бы одна статья Монстрятника давала бы возможность использовать какие-то особенно, вот, особенно механические вещи. Существенно отличающие ее от другой, от соседней статьи. Вот слышали вы, скажем, про русалок? Конечно, опять-таки куча легенд и внешность ну, не настолько фиксируются именно легендами, но всегда есть возможность поправить отдельной, отдельной иллюстрации. Описанием сюжета в разных с русалками можно навыдумывать сколько угодно. Слышали ли вы про русалок в пятой ДНД? Не слышали, потому что нафиг они никому не сдались. Механически они не выделяются почти ничем. И даже чисто по плюсикам тоже они никому. Не нужно. С другой стороны, возьмите старших элементалов из томика врагов Марден Кайнена. Отыгрыш у них никакой. Это более там, явление природы, чем персонаж. Разнообразие, ну, тоже так себе. Это просто такой, как бы ходячий апокалипсис, который в сюжет можно запихнуть только как туманный намек на то, что он наступит, если чего-то такое не сделать, как надо. Но чисто механически. Это замечательно сделанный эпический противник. С кучей способностей, которые будут делать хорошо и красиво как мастеру, так и игрокам. Если все-таки дойдет до того, чтобы он что-то там такое делал. Вот мы и подошли к концу Скорма. Понятное дело, что не все монстры и не все расы созданы равными изначально. Если вы используете мифологически нагруженное слово, вроде кентавра или джинна, то двойку за квенту вам уже никто не поставит, единицу тем более. И если вы делаете низшую нежить, которая безмозгла и безвольна, то как бы хм, ожидать высокой оценки отыгрыша было бы немного странно. Так что если вас устраивает оценка, которую дал Эспер, или которую вы сами дали какому-то экспонату, который вы собираетесь в игру взять, то и ладушки. Если вы хватаетесь за этого моста в первый и последний раз в жизни, какая вам разница, что там разнообразие хромает. Но если ваши ожидания глубже, и особенно если вы делаете сеттинг или свою игру, задумайтесь, не подтянуть ли вам немного вот тот или иной аспект, не поработать ли над ним еще, не подождать ли, пока вы сможете выдумать еще вот какую-то вот клевую деталь, которая именно этот аспект подняла бы ним. Подытоживаю. Я рассказал о модели СКОРМ, стиль, квента, отыгрыш, разнообразие, механик. СКОРМ. Модель эту я подглядел у бусурманского блогера по имени Барт Эспер. Послушайте его собственные суждения, если языковой барьер не, не мешает. Ссылку в описании я, конечно же, добавлю. Согласны вы с ним или со мной, или не согласны, это ваше личное дело. Но эту модель можно использовать как еще один инструмент для улучшения качества ваших игр или ваших игровых продуктов, смотря что вы там делаете. Подходит ли вам этот инструмент? По руке ли он вам? Хорошо. Нет? Подождите недельку, я еще что-нибудь затащу. С вами был Радагас. Если понравилось, увидимся еще.